Скорая просто не приезжала. Я в буквальном смысле просто умирал. Было тяжело верить в левостороннее пневмония. Оно меня как будто разрывает. Просто на секундочку задумайтесь про мою боль.